Всем здарова, чуваки! Вы находитесь на канале Мишарин, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами поговорим об эффекте двойной экспозиции. Наверняка хотя бы раз вы уже видели эффект на фотографиях, например, таких, вот таких, ну, ну или может быть вот таких. И прямо сейчас я вам расскажу о том, как создается эффект двойной экспозиции на видео в программе Adobe Premiere Pro. Ну что, вы готовы? Тогда начали! Ну что, вот мы в программе Adobe Premiere Pro И для эффекта двойной экспозиции понадобится два файла Первый файл у нас будет э, в качестве фона Я нашел вот такую вот краску, которая постепенно опускается на дно Находясь, видимо, где-то в аквариуме я так понимаю, вот, и возьму какой-нибудь отрезочек отсюда, например, вот, ну, примерно что-то такое. Но в качестве основного видео я взял не человеческий портрет, а я нашел на белом фоне только лишь э, копилку-свинюшку. Это все, что мне удалось найти. И также ее обрезаем. Вот она у меня просто стоит на белом фоне и крутится. Очень важно использовать основное видео на белом фоне, потому что белый у нас не будет вырезаться никак и он не будет прозрачным. Соответственно, прозрачным будет только сам объект, который находится на белом фоне. Для того, чтобы у нас получился эффект двойной экспозиции, нам нужно, чтобы белый был непрозрачным, копилка сенюшка стала прозрачной и под которой как раз появится фон с краской. Для этого нам нужно зайти во вкладочку Effect Controls, Opacity и здесь есть Blend Mode, то есть режимы наложения, которые нам нужно будет поменять. Для тех, кто не смотрел прошлый выпуск, он вот здесь вот по подсказочке выйдет и можете посмотреть его. Я как раз там рассказываю про режимы наложения, с помощью которых можно быстро отцветокорить ваши видео. Очень простой способ и никак не нагружает ваш компьютер. Советую посмотреть, я думаю, что вам будет интересно. Ну, вот получается... Зашли мы в Blend Mode, и здесь есть режимы наложения. Мы меняем режим наложения на Screen, то есть все темные участки, они станут прозрачными. Нажимаем на Screen, и теперь у нас копилка свинюшка стала прозрачной, а то, что было белым, остается белым. И теперь подгоняем просто фон под свинюшку. Заходим в Video Effects, и здесь меняем позицию ну и тем самым мы добиваемся кого-нибудь вот такого положения но как вы видите здесь возникает вот такой вот косяк нам нужно его сгладить и как мы это делаем мы берем нажимаем на фон а во вкладочке опыте есть э, три режима маски выбираем пенту и обрезаем просто вот прям вот так вот прям вот так вот грубо можно обрезать с помощью вот этой вот пипирочки вот этой вот пипирочки мы тянем за эту пиперочку и тем самым размываем границы маски естественно чем вы дальше будете тянуть тем дальше у нас размоется маска ну нам нужно не совсем сильно ну, примерно вот так и теперь у нас этой обрезанной линии нет все она исчезла и тем самым получается вот такой вот красивый эффект двойной экспозиции осталось только подогнать по цвету и посмотреть на готовый результат в данном случае цвет мы редактируем у фона потому что Копилка у нас, естественно, прозрачная, поэтому заходим в эффекты, видеоэффект, color correction э, и выбираем Lumetri Color. Ну, это универсальный, универсальный плагин для цветокоррекции. Переходим в Color Wheels и тут есть три цветовых круга. Вот эти ползунки отвечают за яркость, правый, средний за э, средние тона и Shadows за тени. И мы смотрим, то есть поднимаем яркость, например, водички чуть-чуть и опускаем тени опускаем, прям до максимума можно опустить и можно средний чуть-чуть приподнять и меняем цвет, введем немножко в розовый, а в тенях можно немножечко в голубую ввести. Ну и на этом эффект двойной экспозиции завершен. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Обязательно ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям, потому что возможно кто-то об этом первый раз слышит и даже не знает о таком простом способе в Adobe Premiere Pro. Так что всем до скорого, всем удачи, всем пока!